Кожаный ламин, лой, айелундай, дубай. Хей, вот он, тебя. Индивидуал компакт Макс держит, он также приветствует тебя. Сейчас буду запаковывать посылочку с вот такими дисками. Мунспел и Эвенкин. Это, кстати, играет мой. Сидл 2019 года, записанный на студии качественно. Моето не Вот. Недавно отмечали, отмечал вас своему студийному проекту Тонопарт, который ты сейчас слышишь. Итак, вот, отправляю диск с бонусами. Вот диск отправляю с бонусами. И этот диск отправляю с бонусами. Бонусы внутри. Я всегда отправляю <си> <си> с бонусами. Вот, с какими мало. Так, сейчас я запакую диски для отправки. Упаковываю так, чтобы все это ехало Вот, вот. Все, ничего с ними случится Вот, коробочка Вот, и вот так аккуратненько сюда Чтобы оно туда вот, Ничего с ними не станется Все, идеально Быстро, идеально и эффективно Сейчас только, блин. Б, была, чи не была, блин, ну ты не помнишь, ща. Была, но уже нету. <режит> вот, короче, вот, так, запаковываем. Вот. Вот. <соркут> вот, запаковываем. Холодно, на улице, надо уже в теплее деваться. Кашляю, бля. Это кашта, блядь. Этот отправки укрыт Так. Да, клеим, значит, сверху. И снизу, это для укрепочной почты, клеим адрес получателя. То на самом деле очень просто. А сюда клеим вот рекламку. Это я показываю свой мастер-класс, как упаковывать посылки. Я. посылка готова к отправке. Дистокомпакс. Дистокомпакс, Макс, не ждал. Представляет упаковку дисков. Лвенкин до диска и Муспалл Волхэд. Вот, вот готова упаковочка. Все для отправки укрпочтой. Сегодня же сейчас пойду и отправлю. А себе я купил сегодня Dark Old Star. Вот. <coughs> Покажу распаковочку диска, как приедет. <coughs> С рекомендациями. Смотри прошлый мой выпуск, где я рекомендовал покупать у немец. Есть такой чувак, нормальный, у него нормальные диски, рекомендую у него покупать. Все, пока-пока.